Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Воскресенье, 11 часов, и я с вами профессор Пучков. Сегодня в прямом эфире мы поговорим с вами о хирургическом лечении различных заболеваний, которыми я занимаюсь. Это прежде всего гинекологические болезни, это миома матки, это инцентративный эндометриоз, это пролапс гениталии, кисты яичников, патологии эндометрии. Вот это хирургические заболевания, да, это желчно-каменные болезни, это грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, фазея <клазия> кардии, это кисты печени, селезенки, почек, это рак почки, колоректальный рак, всевозможные кисты и опухоли забрюшинного пространства, грыжи передней брюшной стенки. То есть это большие, обширные так сказать, области хирургии, которыми я занимаюсь, и я провожу оперативные лапароскопически, через несколько проколов при этих всех болезнях. Поэтому мы сегодня можем с вами разобрать ваши вопросы, вы мне их спокойно зададите. Я напомню для тех, кто присоединился к нам впервые, что я работаю в Москве, в Швейцарской университетской клинике. Записаться можно будет по телефону на мою консультацию к моей помощнице Ольге 8985-222-1087 или написать мне лично на мой электронный адрес, где я отвечаю сам, так сказать, на все ваши ответы, адрес это пучков.кв.собака.mail.ru, без пробелов, маленькими буквами, пучков.кв.собака.mail.ru, да, я обязательно вам отвечу, прикрепите данные, все свои обследования, сделайте фотографию текстов полных этих данных, обязательно смотрите, чтобы они четкие были, ясные, вот, чтобы не были размыты, потому что иначе читать невозможно, особенно если вы высылаете большое количество файлов, вот, и а, я обязательно прочитаю, дам, дам ответ. Вы можете написать мне непосредственно в личку, как а, в сюда, да, так и в «Инстаграм», в зависимости, что у вас есть. Опять же, и там, и там я отвечаю сам. Так сказать И ä, всегда мы любые вопросы ä, с вами можем решить, даже если это не моя тема, я или посоветую, в какое лечебное учреждение или какому врачу нужно будет обратиться, вот, или укажу вам, что я эти, этой темой не занимаюсь, и, к сожалению, я... Помочь вам не могу. Как правило, много задается вопросов по гормональной терапии женщинам. Да, назначить мне или отмените, или смените. Еще раз повторяю о том, что дистанционно назначить, сменить, заменить, исправить дозы гормональной терапии нельзя, невозможно и неправильно это делать. Надо обязательно только очную консультацию, нужно обследование полноценное, да, нужно знать ваше состояние щитовидной железы, молочной железы, вен, печени и прочую ситуацию. Только в этой ситуации можно что-либо назначать и что-либо делать. Гормоны – это как скальпель у хирурга, да, это очень такое жесткое воздействие на организм, и, так сказать, легкомысленно к этому относиться не надо. Вот, я очень рад, что уже присоединилось к нам достаточное количество участников. Мы давно не выходили с вами и не общались вместе в прямом эфире. Сейчас я постараюсь поздороваться со всеми, кто присоединился к нам, вот, и начинаю уже ждать от вас вопросов, отвечать, поэтому вы можете задавать. Здесь единственное что, постарайтесь как-то формулировать кратко, потому что я вижу здесь четыре строчки всего, да, если вы вопрос длинный формулируете, вот, то так, так сказать, я частично его не вижу. Вот, от Леру поступило у нас сообщение, лучший Константин Викторович, я благодарю вас после операции, прошло 7 месяцев, я счастлива, я очень рад, что помог вам и что у вас со здоровьем все хорошо. Есть поздравления с Новым Годом, взаимно, тоже я уже и писал в электронке, и на своем сайте, и, так сказать, ВКонтакте, в Инстаграме, да, и поздравлял вас с Новым Годом, с Рождеством, поэтому желаю всем здоровья, год Надеюсь, будет лучше, кролик ласковый, так сказать, зверь, да, и а вот я как раз, видите, тоже в такой, в красной майке, вот, в яркой, то есть это год, где надо, наоборот, впитывать позитивную энергию обязательно, то есть нужно больше улыбаться, даже если не хочется улыбаться, все равно нужно улыбаться и радоваться, то есть это насыщает вас хорошей позитивной энергией, и носить нужно такие более яркие розовые, красные, оранжевые, всевозможные цвета. Элементы в своей одежде они притягивают к себе теплую хорошую энергию потому что этот год по китайскому календарю это сказать по иньяню да очень холодный очень жесткий с точки зрения энергетики поэтому призываю вас защищаться вот. Я, так сказать, врач, который занимается хирургией, я не шаман, ни в коем случае, да но все равно советую вам, потому что никуда мы не денемся, мы живем в космической галактике, есть влияние определенных планет, есть влияние магнитных полей, Луны, Солнца и прочее все, то есть мы как бы живое существо, биологической, насыщенной водой, которое является... Ди... Полями, да, естественно, что оно в любом случае реагирует на все внешние изменения, которые в этом мире происходят и есть. Поэтому улыбаемся, вот, обязательно, так сказать, позитивно настраиваемся на мир, вот, так сказать, смотрим, несмотря на все сложности, которые сейчас происходят в нашем мире, в нашей стране, вот, но все равно, так сказать, позитивно себя ведем. Значит, начинаются вопросы, и я начинаю отвечать. Была удалена миома, субсирозный месяц назад, без гистероскопии, так как половой жизнью не жила. Можно ли сделать МРТ как альтернативу гистероскопии? Но обычно в этой ситуации не обязательно делать МРТ. Перед оперативным вмешательством мы ориентируемся на что? Гистероскопию не всем же нужно делать. То есть, если у вас есть клинические проявления в виде обильных месячных или, например, кровотечений между менструациями и на УЗИ, на хорошем УЗИ, да, мы видим изменения слизистой оболочки матки, то есть утолщение, которое не соответствует дню цикла, или есть какие-то полиповидные разрастания или неровности эндометрии, в этом случае 100% надо перед оперативным вмешательством делать гистероскопию, осматривать полость матки, удалять эти образования и делать гистологическое исследования, чтобы, не дай бог, не исключить Вернее, это самое не прозевать рак. Вот. Если у вас никаких клинических проявлений в виде кровотечения, анемии и прочего, не было и на УЗИ, а эндометрии ровной, то гистроскопии делать не нужно. Достаточно пайпе биопсию или, так сказать, шейки или из полости матки И если пациент не живет половой жизнью, это ни о чем не говорит, всегда можно этот анализ взять вот в этой ситуации. Да, мы должны просто знать морфологически, что все там хорошо. Поэтому можно обойтись в данной ситуации без гистероскопии. И сейчас, если у вас на УЗИ все хорошо, да, или, например, вы планируете МРТ сделать, то есть никаких проблем со стороны эндометрии не будет, то гистероскопию делать показаний никаких в данной ситуации нет. Так, двигаемся с вами дальше. Кто нам еще сегодня задаст вопросы? Если за камней не могу а Есть, из-за этого похудела Выдержу операцию или могу умереть Оперироваться нужно обязательно, конечно Вы ее выдержите, сейчас анестетики Современные, хорошие, так сказать Наркоз проходит легко И операция выполняется Малоинвазивно, лапароскопически, через прокольчики Я делаю и через один прокол И трансвагинально, без разреза на брюшной стенке Через задний свод влагалища Удаляю желчные пузы и В этой ситуации нужно делать обязательно Это говорит о том, что, так сказать, камни вклиниваются у вас в шейку желчного пузыря, вызывают печеночную колику, выраженный болевой синдром. Естественно, что это мешает вам в данной ситуации есть. Вот Поэтому операцию нужно обязательно. Бояться этого не надо. Вот Нужно обязательно делать. Хотите, при желании, я вам эту операцию проведу. Так, двигаемся с вами дальше. Значит, что у нас? Я пока отвечаю на вопросы в Инстаграме. Потом перейду в ВКонтакт. Поэтому вы... Не уходите из прямого эфира. Пожалуйста, сохраните этот эфир. Конечно, сохраню. Я все прямые эфиры сохраняю. Так, переходим в а... ВКонтакте, что у нас тут есть из вопросов. Так, так. Кровотечение, затяжные месяцами УЗИ ничего якобы не показала, И я точно понимаю, что это ненормально да? В этой ситуации однозначно надо делать гистероскопию Как раз к вопросу о том, что я говорил То есть если есть нарушение менструального цикла, но УЗИ какая-то непонятная ситуация Вам нужно обязательно сдать гормоны да, половые и обязательно сделать гистероскопию Прежде всего мы исключаем плохие вещи в полости матки То есть это нужно обязательно сделать Тоже при желании я готов вам это сделать Почему после операции грыжи желудка полгода назад присутствует тошнота и как правильно питаться, через какой период времени можно ввести, ну, видимо, там, наверное, обычный образ жизни. В данной ситуации, если у вас есть какие-то жалобы после оперативного вмешательства, на пищеводно-желудочном переходе вам надо обязательно сделать гастроскопию и обязательно сделать рентген пищеводной желудка с барем, как вы это делали перед оперативным вмешательством. То есть надо осмотреть слизистую оболочку, надо посмотреть анатомию, как это выглядит после оперативного вмешательства, это вся зона. И на основании этого уже принимать решение о дальнейшей тактике лечения, что можно в данной ситуации делать. Дается ли инвалидность после операции грыжи желудка? Нет, не дается инвалидности. Инвалидность ⁇ это нарушение функции каких-либо органов, да, если человек не может, так сказать, полноценно существовать. Вот, в данной ситуации, наоборот, оперативное вмешательство делать, чтобы вы вернулись к полноценному образу жизни и были активны. Так, а действительно ли существуют операции, когда хирург делает насечки на яичниках и это способствует восстановлению овуляции? Да, действительно эти операции есть и я их тоже провожу. Это так называемый а, дриблинг яичников, то есть мы рассекаем плотную а, белочную оболочку, которая избыточно а, так сказать, содержится у пациентки, да, это связано с нарушениями гормонов определенными, да, и из-за этой плотной оболочки, то есть вот как асфальта, да, то есть яйцеклетка не может пробиться и выйти в свободную брюшную полость, чтобы наступило хорошее оплодотворение. Поэтому эта оболочка насечки делается, скрывается, получается у нас хорошая. Рана на яичнике, через которые яйцеклетки спокойно выходят в брюшную полость и наступает оплодотворение. Если у вас причина бесплодия только в этом, да, так называемые склерополикистозные яичники, (СПКЯ), то операция в 90% случаев приносит хороший результат. Поэтому ее нужно обязательно сделать. Так, двигаемся дальше. Здравствуйте, кстати, Юрьевич. Делаете ли вы операции на грыжу пищевода? Мне 58 лет, сахарный диабет, второй тип. Конечно, я это делаю. Я этим занимаюсь с 95-го года, то есть оперирую грыжу на отверстия диафрагмы, уже 28 лет. И лично сделал больше половиной тысяч лапароскопических оперативных вмешательств при пищевода на отверстия диафрагмы. Поэтому вы можете мне сюда в личку, в контакт, написать, так, так сказать, свою проблему описать, описать жалобы, обязательно прикрепить фото гастроскопия более-менее свежая и рентгены пищевода и желудка с барьем. Я вам дам развернутый ответ и помогу, проблем этой ситуации никаких нет. Как долго длится реабилитационный период после операции по устранению опущения? Значит, если мы говорим об операциях, которые делаю я, да, то есть это оно, комбинированное оперативное вмешательство, когда мы одновременно лапароскопически через несколько проколов осуществляем так называемую классическую фиксацию, то есть опекальную за кресло маточной связки и шейку, так сказать, мы устанавливаем комплекс весь этот матку шейкой в нормальном правильном положении брюшной, полости, а вагинально делаем пластику местными тканями, возвращая вход в влагалище в нормальные размеры, да, так сказать, восстанавливая анатомию мочевого пузыря, прямой кишки. вот, так сказать. В этой ситуации у нас пациентки встают и ходят на следующий день, сидят на одной ягодице первые 4 дня, с пятого дня можно сидеть уже на двух ягодицах. И есть ограничения в плане физической нагрузки и половой жизни полтора-два месяца. Через этот срок активно себя пациентки ведут, и мы разрешаем и спортом заниматься, и тяжести поднимать, да, и никаких ограничений в плане половой жизни нет. Дальше. Может быть сразу две грыжи после операционных. Да, может быть. Может быть и три, и четыре, и пять. То есть после операционной грыжи это дефект в апоневрозе, так называемое отверстие, которое может быть в районе после операционного рубца, после разреза на передней брюшной стенке. И дефектов это может быть один огромный большой, или один маленький, или много больших, много маленьких. То есть это все вполне реально. Если делать оперативное вмешательства их надо закрывать все сразу. Я это делаю лапароскопически. Как раз лапароскопически, особенно если в разных отделах брюшной полости дефекты есть. Если у вас неоднократные были оперативные вмешательства, то лапароскопически можно рассечь все спайки в брюшной полости, которые существуют между петлями кишки и брюшной стенкой, которая возникает при постоперационных грыжах и спайки, так сказать, в районе грыжевого мешка, и закрыть этот дефект современным, хорошим, двухслойным, правильным сетчатым имплантом, чтобы одновременно все эти дефекты закрыть. Спасибо за ответ. Куда можно обратиться и во что это обходится? Я вам уже говорил о том, что напишите мне все свои данные, да, а, так сказать, обязательно обследование. Видимо, это речь идет о грыжепчетного отверстия диафрагмы. Вот а, сейчас я назад пролистаю. Вот. А, и я вам дам развернутый ответ: то есть что, чего, куда и где. В любом случае, вы дополнительную информацию любую можете уточнить у моей помощницы Ольги. Я в начале нашего эфира говорил о том, что вы всегда можете связаться по телефону 8 985 222 1087 985 222 1087. Это телефон моей помощницы Ольги, она ответит на все вопросы, если нужно, запишет вас ко мне на консультацию. Вот или можно написать мне сюда в личку в Инстаграм, в Контакт, вот или на мой личный электронный адрес на электронку Пучков К.В. собака mail.ru так, результаты гистологии, эндометрии матки показали онкологию. Назначен прием гинеколога, онколога. Как, каковы могут быть перспективы? В данной ситуации, если стадия, которая позволяет выполнить оперативное вмешательство, а это самое оптимальное лечение в данной ситуации, надо делать оперативное вмешательство и убирать этот орган. И желательно обязательно сделать так называемую с убрать лимфатические узлы, которые окружают матку, и в которых могут быть мелкие или большие метастазы сейчас или в потом после операционном периоде да в этой ситуации то есть надо их так сказать опередить болезнь на один шаг нужно эти лимфоузлы обязательно убрать я все это делаю лапароскопически через проколы Оперируя любые все эти онкологические формы Для этого нужно прежде всего узнать гистологические исследования И надо сделать МРТ малого таза с контрастом да? Это покажет степень инвазии опухоли непосредственно в стенку матки Определить целесообразность лимфоденоктомии Нужно ее делать или нет И самое главное, выходит ли опухоль за пределы органа Поражены ли лимфатические узлы или нет То есть это как раз влияет на тактику То, о чем вы спрашиваете Крайний вариант, если это запущенная форма. Дохимия, лучевая терапия в данной ситуации. Так, дальше. 85 лет. Растет грыжа вместе ближе к животу Если ли смысл оперироваться? Боимся обезболивания. В данной ситуации а, все определяется клинической картиной и изменениями в пищеводе. То есть, если в принципе небольшие жалобы да, и никаких там, типа изменений в пищеводу Барета а, нет, вот, то есть никаких нет колоссальных рисков или резкого нарушения качества жизни за этой грыжи, то, конечно, лучше никакого оперативного вмешательства не делать. И все зависит от типа грыжи. Первый, второй так сказать, или далее. Да. Первый тип это так называемая аксиальная грыжи, которая никогда не ущемляется. А второй тип – это выход от стенки желудка рядом непосредственно с кардиальной зоной. То есть это те грыжи, которые склонны к ущемлению. Они встречаются редко, процента 3 среди всех грыж пищеводного отверстия, теофрагмы. Но эти грыжи, в принципе, подлежат оперативному лечению, более, ну, так, ускоренно, да, так сказать, потому что может быть ущемление. Поэтому надо сделать рентген пищевода желудка с барьем, определиться с видом грыжи, надо сделать гастроскопию, определиться с, со слизистой пищевой и далее уже принимать решение, вы можете мне выслать это все. Вот. Ну, естественно, надо обязательно опираться на сопутствующие заболевания и на статус пациентки 85 лет, насколько она может все выдержать состоянию сердца, легких сосудистой системы. Были инфаркты, так сказать, были инсульты, есть диабет или нет, да, так сказать, вот это все в совокупности, оно дает, так сказать, Ту информацию, на основании которой мы делаем выводы, стоит или нет. Делать оперативное вмешательство, если стоит, то какое, с каким видом обезболивания и так далее. Так, опухлевидное образование яичников, 15 лет какие перспективы, вот, ну, надо в данной ситуации делать обязательно контрольный УЗИ на 5-7 день цикла месячного, да, лучше 2-3 месяца подряд в данной ситуации, посмотреть, не является ли эта киста функциональной, вот, если она не является функциональной, ее нужно обязательно оперировать, я оперирую пациенток с 18 лет, я взрослый хирург и тоже постоянно пишу в электронку, мне присылают письма, вопросы по детям, я не имею права, консультировать, оперировать детей, я не детский хирург, не детский гинеколог. Поэтому, если они носят функциональный характер, то в этой ситуации ничего не надо делать, такое может быть, особенно при становлении месячных. Вот. Если это носит органический характер, конечно, нужно делать оперативное вмешательство. Так, ВКонтакте вопросы у нас закончились, возвращаемся обратно в Инстаграм. Так, идем, идем, идем. Так, сейчас. Я возвращаюсь к всем вопросам. Все, нашел то место, где мы с вами. А, как вы относитесь к препарату Ниндинол-3, карбинол, как профилактика миомы, либо после хирургического удаления миомы? Вот, Я отношусь к тому, что а, если настаивает доктор, или вы хотите принимать и вам Невозможно так сказать, просто сидеть и ждать, да, так сказать, можете его принимать. Но я в своей практике в огромной и большой не встретил ни одну пациентку, которая вылечилась бы от миомы матки. Вот. Никаких лекарств 100% профилактирующих появление миомы вновь нет. Есть определенные так сказать, риски. Если это одна миома, то риск развития рецидива составляет всего 3-4%. Если это 2 миомы, 5,7%. 5-7%. Если это 3-4-5 миомы, то это процентов 10-15%. Если это миом 20, то это будет процентов уже 30-40%. Что они через какое-то время вырастут вновь. Если мы удаляем 150-250 узлов и с матки ее сохраняем, то понятно, что 100% что миомы вырастут вновь. Вопрос в том, что для чего это делается да? Или ментально человек хочет матку сохранить и расстаться не хочет ни в коем случае с ней Мы в этом случае сохраняем орган да? Или пациентка планирует беременность и нам нужно получить светлый промежуток За который зарастет у нас рубец Можно будет забеременеть, выносить ребенка А дальше миому, положим, может вырасти в данной ситуации вновь да? То есть нам нужен этот светлый промежуток Поэтому в этой ситуации делается миомэктомия и, в принципе, если она вдруг вырастет вновь, то, по крайней мере, мы ту задачу, которую пациентка перед нами ставила в плане репродукции, да, мы ее решили, да, так сказать, она уже имеет ребенка. При необходимости можно сделать повторно миомоктомию, если это вдруг она опять вырастет больших размеров или будет деформировать полость матки, да, то есть она будет мешать беременности. В эту ситуацию можем это сделать второй раз. Можно лечить эндометриоз без гормонов, была операция. В данной ситуации принимает решение оперирующий хирург, если все очаги удалены, вот, так сказать, нет какой-то выраженной четвертой стадии эндометриоза, наружного особенно, да, с поражением мелкими, скажем, там, точечными, до 1 миллиметра по всему, бывает по брюшной полости, по кишкам, там, по матке. Вот, там, где хирургически удалить невозможно, в этой ситуации мы обязательно профилактически после оперативного вмешательства, назначаем органисты, которые вводят в искусственный климакс женщину на 6 месяцев, да, это уменьшает риски развития рецидива, ну, примерно там процентов на 30-40, на вот, если все очаги удалены и никаких мелких просевидных а, очагов не было, которые, так сказать, остались в брюшной полости, то по большому счету можно гормоны не назначать а, после оперативного вмешательства. Так, двигаемся с вами дальше. Благодарю вас. Спасибо. Так. Спасибо за теплые слова, которые вы мне здесь все пишете и говорите. Я, очень, я всегда говорю о том, что я очень рад получать от вас обратную связь. И вот буквально пару слов от пациентки, если все у нее хорошо, это всегда приятно, хорошо. Я вижу о том, что моя миссия закончена и выполнена, действительно все прекрасно. Понятно, что мы не можем добиться стопроцентного результата у каждой пациентки везде и всегда. К сожалению, да, хотя я всегда говорю, что я приложу максимум усилий и стремлений. Для, для меня все равно, кто лежит на операционном столе обычная бабушка губернатор там, так сказать, там представитель я не знаю там администрации нашей страны да или это мои собственные так сказать близкие да я оперировал своих близких сам так сказать и делаю всегда всем одинаково потому что это основа чтобы все всегда было хорошо невозможно делать кому-то хорошо кому-то плохо это неправильно надо делать всегда стремиться хорошо вот, как бы, да, и здесь, если у вас есть какие-то позитивные слова, вы высказываете их мне, пишите или оставляете отзыв, это всегда очень приятно, это здорово, вот, это и меня стимулирует к дальнейшей хорошей работе. Ну и самое главное, если мы этот отзыв опубликовываем, да, то, как бы, женщины там или мужчины, пациенты, так сказать, могут правильно найти своего врача, может быть, решиться вот на этот последний шаг, на который они долгое время не соглашались, кто-то их там от... Говаривал, да, или какие-то внутренние стопы определенные есть, да, и вот какой-то позитивный отзыв почитали, и тем более пообщались с этим человеком, который был уже у меня и, так сказать, проводил оперативное вмешательство, и в этой ситуации это подтолкнуло его все-таки заняться своим здоровьем и сделать правильный выбор, правильное оперативное вмешательство, все сложилось, все хорошо. Поэтому спасибо вам за теплые слова, когда вы пишете, я все это ценю, я все это обязательно читаю и вижу. Если человек весит 30 килограмм, он выдержит наркоз, ведь это подключает к искусственному аппарату, разговаривал с анестезиологом. Все зависит не столько от абсолютного веса, <coughs>, сколько зависит от индекса массы тела. Рост этого человека может быть 140 сантиметров, да, может быть там, 2 метра, условно говоря. естественно, что это абсолютно разная ситуация. Поэтому здесь надо индивидуально смотреть, разбираться в причиной такого веса, и если это, я не знаю, в продолжении нашего разговора про каменной болезни, то, скорее всего, это все-таки причина не ЖКБ, такого снижения веса, если вес был там 60, не знаю, там 70 килограмм, да, а, видимо, это уже а, все-таки патологическая вещь в виде там анорексии, может быть, человек худел или какая-то онкологическая проблема была или еще что-то или там ковид сложно перенес, то есть в этой ситуации нужно просто им позаниматься, да, в любом случае, то есть есть методики поднятия этого веса, приведения человека в порядок, не всегда это удается, если длительно анорексией страдал а, пациент, мы таких видели девчонок, много, которые начинают избыточно сбрасывать вес, запускается механизм, а дальше из него крайне-крайне сложно выйти из этого процесса, да, и нередко это заканчивается летальным исходом, то есть ничего доктора не могут в этой ситуации сделать. Поэтому здесь нужно решать все индивидуально, и я вам вот так ответить в прямом эфире на вопрос не смогу на этот Сентябре 2022 года была операция организации шейки матки, ампутация шейки матки, рак шейки матки в 0 стадии. Нужно ли удалять матку по гистологии? Сито плоскоклеточный рак. Здесь нужно смотреть опять конкретно вашу ситуацию непосредственно какая была инвазия, на сколько миллиметров, какая глубина, вот, как бы со всеми вещами, да, и это решение принимает консилиум Не всегда оперирующий хирург и не оперирующий хирург. Должно быть минимум три человека, которые принимают решение об объеме и тактике оперативного лечения у онкологического пациента. Это онкохирург, то есть тот кто непосредственно, кто проводит оперативное вмешательство, это врач-химиотерапевт и это ардиолог-врач, да, то есть эти врачи всегда принимают, вот так сказать, на своем консилиуме определенное решение Поэтому, если вы хотите определиться с тактикой да, Чтобы я помог в данной ситуации вам Вы можете пройти он к консилиум, например, в нашей клинике Или можете пройти его в каком-то там федеральном центре вот, И мы определимся и скажем, нужно ли какой-то еще дополнительный объем делать К вашему оперативному вмешательству, который вы уже сделали Или нужно проводить какую-то дополнительную там, лучевую или химиотерапию в данной ситуации Поэтому обращайтесь, все мы поможем, все мы вам сделаем Так, двигаемся дальше. Пусть Всевышний бережет вас. Спасибо огромное за теплые слова, еще раз говорю. Все пожелания. Я всегда молюсь за своих пациентов каждое утро, чтобы все у них было хорошо. Поэтому друг другу надо, конечно, помогать. Всегда. Так, двигаемся дальше. Много присоединилось, это хорошо. Всем машу ручкой. Смотрю вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Так, у меня удалены матка шейки влагалищным способом в мае 2021 года. А теперь опущение мочевого пузыря. Делать ли такие операции? Да, конечно, делаю. Вот. Если вы живете где-то рядом и можете на консультацию приехать, приезжайте. Потому что вас оптимально посмотреть на кресле раз. И вам надо сделать куди. Комплексный вроде динамической средней, Посмотреть работу желчного мочевого пузыря. Посмотреть, как работает сфинктер, шейка, уровень и прочее. Все, то есть это влияет на вид оперативного вмешательства. Вот, если вы живете далеко, то надо прислать мне выписку оперативного вмешательства, УЗИ, которую вы сделали сейчас, то есть чтобы оно было свежее. Обязательно осмотр гинеколога, да, который, так сказать, описывает эту ситуацию сейчас на кресле, что у вас есть. И желательно КУДИ, комплексный урдинамический исследователь. Я вам дам развернутый ответ и помогу, поэтому не волнуйтесь. Полипа в матке, онка, ее действия. Значит, еще раз, полип в матке или это онкология? Вот, Если это онкология, так сказать, и которая взята, взята биопсией, и там все это дело осталось, да, то нужно сделать МРТ как я говорил, малого таза с контрастом, магнитно-резонансную томографию с контрастом. И, так сказать, уже определиться по виду и по распространенности непосредственно самой опухоли. В любом случае, на первом случае, на первой стадии, если это в полости матки, надо делать гистроскопию и РДВ, то есть надо обязательно убирать участок этой подвижной слизистой и от образования, которое есть, и исследовать гистологически, чтобы было понимание, что у нас находится в шейке, что в полости матки, плюс МРТ, и, так сказать, уже от этого плясать и принимать решение, в какую сторону двигаться. Двигаться. Если там на гистологии никаких данных за онкологию нет, то он просто на гистероскопии удаляется вот, и все, и проводится обычное динамическое обследование. Меня выскабливали 14 декабря, беременности не было, На по сей день кровлю после чистки. Вот, а, так сказать, желательно в данной ситуации сделать контрольный УЗИ. Обязательно да, обратиться к врачу, потому что, может быть, там остался какой-то полип или что-то еще есть в полости матки, которую надо, так сказать, ну, следует повторно гистероскопию сделать или его убрать. Конечно, это неправильно, что вы целый месяц кровите. То есть этого не должно в норме быть. Поэтому обязательно УЗИ и осмотр гинеколога. Если находитесь где-то рядом, вот, то как бы двигаемся вперед в нашу сторону. Сказали, еще раз, надо выскапливать, но я боюсь. В данной ситуации, наверное, то, о чем я вам говорил, если это речь идет об этом, да. Так. Двигаемся с вами дальше. Страх это плохой помощник в плане здоровья. Это нормальная реакция организма, бояться, да, но его нужно обязательно преодолевать. Потому что если ничего не делать и. Бояться, да, то болезнь становится более запущена, и ничего хорошего в этом плане нет. После операции Вертгейм, онкология, прошло два года, ремиссия. Возможно ли в полной мере заниматься фитнесом, бегать? Да, конечно, в данной ситуации можно сделать. Просто Вертгейма, я не знаю, там сшивали, связки вам кресово-маточные или нет, скорее всего, нет. Потому что при этой операции, как правило, удаляется клетчатка вся вокруг шейки с этими участками связок и с кардинальными связками. Всегда есть риски опущения половых органов, то есть купола влагалища, что оно может опускаться. Поэтому поднятие тяжести, но ну, я бы не рекомендовал, там, условно, реприседания со штангой, то есть какие-то упражнения, которые с тяжелыми весами делают все остальное. Очень хорошо плавать, вот, можно бегать, прыгать, то есть заниматься фитнесом, проблем никаких нет. Два года – это тот срок, который, как бы, действительно, реально, но ну, уже можно себя активно вести. Спасибо большое за ответы. Пожалуйста. Так, двигаемся дальше. Дисплазии шейки матки предложили радиоволновую терапию. В данной ситуации надо обязательно сделать конизацию, потому что так сказать, только цилиндриком, который мы удаляем, мы можем убрать, во-первых, участки дисплазии. Во-вторых, четко оценить в данной ситуации края резекции и, а, так сказать, морфологи дадут нам информацию о том, что участки этой дисплазии не остались в шейке у вас. Сказать, после этой конизации да, сказать, вся патологическая ткань удалена. И самое главное, будет сделана хорошая полноценная морфология, которая покажет, что у вас нет там злокачественных клеток. То есть дисплазия – это предрак, это еще не рак, да, но это нехорошая ситуация. И обязательно нужно сдать, так сказать, все анализы на ВПЧ. То есть если вы делаете жидкостную теталогию или гистологические исследования, то нужно и на ВПЧ вирус попилом человеку, человека, генный так сказать, фактор, весь этот посмотреть, есть он или нет. И если он есть, то, конечно, надо в этой ситуации дополнительно на назначим бы лечение, то есть антивирусную терапию по крайней мере, хотя бы для профилактики наступления такой ситуации вновь. В менопаузе первый год, есть пролад второй стадии, подтекание мочи. Гинеколог не связывает это со степенью опищения. Может ли так быть из-за тревожного расстройства? Значит, ну, причины для неудержания мочи много всяких разных. Вот для этого делается КУДИ, комплексно-уродинамическое исследование, я уже говорил, который ставит точки все надо И, да? то есть уже, так сказать, у нас будет полное понимание. И это связано с плохой работой самого мочевого пузыря. Воспалительные изменения в нем, изменение угла ретро, изменения, так сказать, работы сфинктера. Или это связано с опущением передней стенки влагалища, а анатомия передней стенки влагалища, и задней стенки мучевого пузыря связаны между собой очень сильно. И в этой ситуации может быть опущение стенки, так, так, так сказать, вызывать эти жалобы, которые у вас есть. Просто огульно говорить о том, что это не связано с этим или связано, нельзя. Как правило, так сказать, это все-таки определяется на инструментальных методах исследования, которые надо сделать еще раз. Комплексное уродинамическое исследование QD надо сделать, пожалуйста, можете прислать мне результат, я вам дам развернутый ответ на эту тему. Если вы живете где-то рядом, можете прийти у нас сделать это комплексное ординамическое исследование, ко мне на консультацию подойти, я вам все разложу и все расскажу для поднятия мочевого пузыря, ставите сетку или можно своими тканями значит, сетку мы ставим крайне редко мы ставим только при рецидиве если неоднократно были оперативные вмешательства в этой зоне, вот, и вообще уже не существует ткани, и в этой ситуации кроме как сетчатым имплантом запротезировать эту зону невозможно поэтому мы всегда комплексно делаем, мы и работаем с шейкой, так сказать, подтягивая ее в нужном векторе в нужное место, да, и для этого применяем сетчатый имплант, мы делаем место Тканями коррекцию задней стенки обязательно и делаем местными тканями коррекцию передней стенки. Если это изолировано только передняя стенка, то делаем местными тканями. Переднюю стеночку, сетку ставим крайне-крайне редко. На ФГС убрали полипы. Через сколько времени нужно делать повторный ФГС, полипы оказались доброкачественными. Могут они возникнуть в этом же месте? В этом нет, в другом, в любом, на слизистой возникнуть могут. Контроль надо сделать через 3 месяца, следующий через 6 месяцев, и далее делать гастроскопию один раз в год. Через 3 месяца 6 месяцев и далее один раз в год. Говорят, что биотоками можно лечить аденомиоз. Ну, как правило, он не лечится физиотерапией. Какие-то клинические проявления могут немножко снизиться. Самым оптимальным методом лечения, если нет противопоказаний для лечения диффузного аденомиоза, это постановка гормональной спирали мирена. То есть эта ситуация будет лучше всего как бы решать. Часто нужно делать ФГС при атрофии антрального отдела желудка, атрофии поставленной эндоскопически. Ну, во-первых, нужно взять гистологию из этой зоны да, и подтвердить морфологически. И хотя бы раз в год нужно делать, потому что всегда при атрофическом гастрите могут возникнуть нехорошие клетки да, то есть в этой зоне. Поэтому смотреть, контроль нужно обязательно делать, Развод это нужно делать. Но обязательно, кроме визуального осмотра, надо делать гистологию. Желательно, может быть, не из одного места, из нескольких мест брать. Есть ли разница между или ректальным анастомозом конец-конец или в вбок в бок? Влияет ли это на перестальчику? Ну, практически никаким образом это не влияет на перистальтику, поэтому, как правило, все боковые анастомозы, которые наложены вот так, бок в бок, конец в конец, это так, а бок в бок так, да? то есть они с течением времени, то есть они выпрямляются, то есть у них происходит фактически такое же выпрямление, то есть они становятся как конец в конец через там года два 3 Поэтому в данной ситуации практически разницы никакой нет, она больше определяется хирургической ситуацией, кровоснабжением стенок в этой ситуации, натяжением ткани, да, то есть как толщиной непосредственно самой кишечной стенки, диаметром кишечной стенки да, в данной ситуации, совпадением диаметров, если тонкая кишка тоненькая, а толстая была такая, то есть крайне сложно, например, конец в конец сделать, то есть, как правило, ушивается один-второй конец, и анастомоз как раз накладывается бок-бок в бок, поэтому здесь... Я бы не стал на этом делать какой-то сильный акцент и уделять этому большое внимание. Так, после операции холазии, кардии, воспаления, вот, да, это может быть, так сказать, и как любой оперативное мешатель, оно вызывает отек, так сказать, в оперативной зоне есть некие элементы воспаления, как правило, за 2-3 недели они стихают все. Так, значит, в инстаграме я ответил все, опять возвращаемся в ВК, и начинаем отвечать на вопросы здесь. Так, так, так. Листаем дальше. Тоже много вопросов, смотрю, еще на задавали. Так, все, идем дальше. Закончили мы на опухоли в 15 лет. Так, можно ли убрать очаги аденомиоза с хранением матки? Да, если это узловой аденомиоз. Вот, то он так и оперируется, никакого варианта больше нет. Да? То есть если узлы там сантиметр два и более в матке, то удаляются эти узлы, так же как это делается с и орган сохраняется. То есть это все вполне реально можно сделать. Единственное, что эти операции, так сказать, связаны с кровопотерей большой, поэтому оптимально применять мою авторскую методику с временной оклюзией артериального русла, чтобы операция была сухая, чистая, хорошая, ясная, и мы зону диссекции хорошо с вами видели. В августе сделали грыжу желудка, сейчас вылезла паховая грыжа. Это как-то взаимосвязано между собой. Что делать? Паховую грыжу в данной ситуации нужно оперировать. Взаимосвязано это между собой тем. Это говорит о том, что у вас есть дисплазия врожденной соенительной ткани, то есть разрыхленной соенительной ткани. И, как правило, у таких пациентов во многих местах, где есть соенительная ткань, возникают проблемы. Может быть, и геморрой, варикозное расширение вен нижних конечностей, паховые, попочной грыжи, грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы. Да? Не обязательно эти все болячки разовьются у одного человека, но это говорит о том, что если в нескольких местах есть проблемы, то, как правило, это врожденная ситуация есть. Поэтому оперироваться нужно. И в данной ситуации, конечно, оперироваться нужно с помощью сетчатого импланта. Лучше это лапароскопически через прокольчики сделать, потому что сшивание местными тканями в, таких, в такой ситуации риск развития рецидива крайне высокий. Вот. С операцией по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы это никаким образом не связано вот множество миомы матки, сильный пролапс шейки. Гинеколог рекомендует полностью удаление матки, фиксацию культи шейки. Вы пришлите мне УЗИ, свое да, осмотр гинеколога, который у вас был. Я вам дам развернутый ответ. Я не убираю матку во время лечения пролапса просто так. Надо посмотреть, какие миомы. Можно ли сделать одновременно органосохраняющие оперативное вмешательство по поводу миом на матке. Да, чтобы миомы брать и сохранить, и одновременно сделать вам операцию Вмешательство по поводу генитального параллопса Я всем этим занимаюсь, все делаю Напишите мне сюда, в личку Пришлите свои все данные УЗИ Опишите проблему вот, И обязательно смотр гинеколог И я вам дам развернутый ответ Почему после операции грыжи пищеводного отверстия диафрагмы Много рецидивов ну, Это очень нежная зона да? То есть, так сказать, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы вот, Она развивается в диафрагме Которая имеет мышечную и сухожильную Часть, как правило, так сказать, отверстие, через которое проходит у нас пищевод, оно 2,5 см в диаметре, при грызге пищевода, оно может быть там 4, 5, 6, 10 сантиметров, да, и вот это как раз отверстие, это есть, так сказать, та зона, те горжевые ворота, через которые вот так участок желудка из брюшной полости у нас выходит в грудную полость. Цель нашего оперативного мешательства – опустить обратно желудок вниз, вот, это отверстие ушить до нормального размера, вот, и из желудка делается так называемый, фонтапликация, антирефлюксный этап. Так вот это сшивание непосредственно этого отдела, вот, оно связано с чем? То есть как бы в крайних случаях я применяю сетчатый имплант, чтобы укрепить эти швы, да? но получается дефект у нас в апоневротической части, а с этой стороны, где мы ушиваем, это ножки, диафрагма, то есть это мышечная часть. И, как правило, они не всегда хорошо выражены, или они разрыхалены, или, или они ослаблены. И вот это как раз так называемую куророфию, сделать этот первый этап, ликвидацию грыжи, не всегда это хорошо и четко получается сделать из-за особенностей тканей, которые находятся у пациента. Зона эта нежная, она постоянно дышит, диафрагма шевелится. Плюс в этом отверстии перистальтика пищевода постоянно идет, сказать, желудок шевелится. Да? эта зона вся очень мобильная. И, например, как при паховой пупочной грыжи, забить эту зону сеткой и намертво, так сказать, закрыть это отверстие, чтобы не было никакого рецидива. Нереально, невозможно, иначе пищевод, желудок и диафрагмы работать будут плохо, да? у пациента будет большое количество жалоб. Здесь мы так балансируем, так сказать, на грани фола, да? с одной стороны хочется укрепить очень хорошо и ушить плотно, и, например, применить еще дополнительный сетчатый имплант, чтобы не было рецидива, а с другой стороны избежать вот этих осложнений в виде нарушения глотания, болевого синдрома, вот, так сказать, затруднение дыхания, да, расширение желудка, отсутствие отрыжки, рвоты, то есть вот эти вещи все, так сказать, чтобы они не случились у пациента, потому что они будут вызывать дискомфорт, да? довольно сильный. И качество жизни после оперативного вмешательства может ухудшиться, а не улучшиться. Именно с этим и связано, что нет методик 100% гарантирующей отсутствие рецидива при лечении грыжи на отверстия диафрагмы. Просто добиться минимального количества в данной ситуации можно. Да? У меня по моим данным, которым я уже в начале прямого эфира говорил, что я оперирую грыжи на отверстия диафрагмы с 95 -го года, 28 лет уже, сделал более 2,5 тысячи оперативных вмешательств. У меня рецидив составляет примерно 4,5-5%, да, то есть, с одной стороны, кажется, это из 100 пациентов, там, у 4-5 у может показаться много, да, но по данному литературы это 20-30%, то есть, у 20-30% у пациентов, да, возникает рецидив грыжи, поэтому 5% против 20, а тем более там 30, да, то есть это очень маленький процент. Но и мне не удалось до нуля свести эту ситуацию, невозможно из-за особенности ткани, из-за особенности зоны вот этой, да. То есть никаким образом мы не можем здесь сделать, выйти в ноль, к сожалению. То есть как бы хотя я постоянно над этим думаю, много всевозможных авторских методик, изобретений и делаем, но вот пока, так сказать, на цифрах мы стоим на таких так, а что дальше у нас есть? После операции по удалению матки и яичников не восстанавливается кишечник. Стул твердый, операция была месяц назад, перепробовала все. Ну, в данной ситуации, я думаю, все-таки надо а, с гастроэнтерологом, с хорошим, как бы позаниматься, потому что я думаю, что это не связано непосредственно, так сказать, с самим оперативным вмешательством, если не делалось лимфоденоктомии, не пересекались какие-то нервные окончания, которые иннервируют у нас а, прямую кишку, да, то есть в этой, в, этой, в этой ситуации само по себе удаление матки там, с яичниками, то есть оно не оказывает такой отрицательной как бы, воздействия на перистальтику кишечника. Есть послеоперационный порез, Некий, да, который развивается в этом плане, да, сказать. но он, как правило, проходит там за несколько дней, вот, а чтобы у нас это самое стул нарушался длительное время. То есть, видимо, какая-то склонность к запорам была и какой-то провоцирующий фактор в виде приема антибиотиков или еще что-то в данной ситуации был. Поэтому, я думаю, что надо с гастроэнтерологом поработать хорошо, позаниматься своим питанием. Вот. Если, так сказать, еще какое-то время, месяц-два-три не отладится, значит, нужно обязательно будет сделать колоноскопию, нужно сделать ирикографию, может быть, сделать дефикографию, то есть, поискать какие-то причины органического и функционального характера отдельные проблемы непосредственно в самой в толстой кишке, которые у вас есть и с которыми нужно заниматься. Да, сказать, здесь нужно чуть более плотно а, с вами поработать. Возможно ли оперативное лечение ГЭРБ без грыжи пищеводного? Но пищевод очень страдает и лечение лекарствами не помогает. Конечно, возможно и нужно. Просто в данной ситуации, если на рентгене нет данных за грыжу пищеводного отверстия и диафрагмы, нужно обязательно сделать а, суточную пашметрию и манометрию пищевода и желудка. То есть понять, а, какие рефлюксы патологически есть они или нет, какое в ночное и в дневное время носит кислый щелочной характер, манометрии посмотреть перистальтику пищевода Активная она или она снижена Как работает нижний пищеводный сфинктер И на основании этих исследований И если у вас на гастроскопии действительно Есть воспалительные изменения в пищеводе там, В виде гиперемии там, Эрозии или наложения фибрина Или не дай бог пищевода Боретта То в данной ситуации нам нужно делать оперативное вмешательство И оно будет заключаться просто в выполнении Только одного второго этапа Не как я показывал Ушивание грыжи да, и дальше фундопликация. А в данной ситуации грыжу так, так, так сказать, если ее нет, ее не ушивают да, и делают только фондапликацию, антирефлюксный этап. Но во время оперативных вмешательств, которые я делал по поводу ГЭРБ, а это регулярно такая ситуация происходит без грыжи пищевого отверстия диафрагмы, вот, в половине случаев грыжа пищеводного на операции находится, да, просто на рентгене не видит ее за счет, например, там может быть липумы а, позади пищевода, да, и на самом деле она выскальзывает, но во время исследования этот как раз жировой комок может так сказать, мешать выходу желудка вот, и не показывает выход этот желудка непосредственно в средостение. А дефект в, самом, это в самой диафрагме, он большой, естественно, что клапан в этой ситуации работает очень плохо. Поэтому курорафию и ушивание ножек все равно приходится делать, хотя вроде бы до оперативного вмешательства не было выставлено диагноза грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Поэтому если есть выраженные изменения в пищеводе, если есть клиническая картина развернутая, да, а, сказать, если на PH-метрии и манометрии хоть каким-то образом мы видим, что есть патологические рефлюксы и есть несостоятельность нижнепищеводного сфинктера, конечно, в этой ситуации оперировать вас нужно и Пожалуйста, я готов вам эту операцию сделать. Так, двигаемся дальше. Возможно ли заодно оперативное вмешательство удалить камни желчного пузыря, грыжу пищевода и пупочную грыжу? Да, конечно, возможно. И это делается все лапароскопически одновременно. Вот. И корректируется так сказать, зона, связанная с желчным пузырем и грыжепищевым отверстие диафрагмы и пупочной грыжи. Я все это делаю одновременно заодно оперативное вмешательство лапароскопически. Поэтому обращайтесь, я вам все сделаю. Еще раз напомню, телефон, по которому можно записаться ко мне на консультацию, 985. 222 1087 985 222 1087 помощница ольга или сюда написать в личку в Инстаграм в вК вот или на мой личный адрес пучков кв собака mailru пучков кв собака mailru я отвечаю лично сам на всех во всех соц сетях и в электронке не всегда может быть сразу что Я работаю хирургом, так сказать, я в операционной ежедневно, да, я принимаю и консультирую очно пациентов, писем много, 50-60 примерно в день приходят, поэтому где-то нужно дождаться, день-два-три, иногда подождать, да, где-то сразу, где-то у кого-то не сразу. Прошу за это извинения у вас. Так, по бочной грыжа ребенку 10 лет, да, обратиться нужно к детскому хирургу, чтобы он посмотрел, надо или нет делать оперативное вмешательство в данной ситуации. Расскажите про ишемию кишечника, тромбоз брыжейки, диагностика, какие врачи этим занимаются. Этим занимаются, как правило, общие хирурги, если это ургентная ситуация, вот, возникает нарушение кровоснабжения, Непосредственно стенки тонкой кишки вот. Он может носить двоякий характер да, Затрамбироваться может артерии которые питают кишечник И быстро наступает Недникроз Это связано, как правило, с атеросклерозом а, Непосредственно в аорте И верхней брюшечной артерии Атеросклеротические бляшки есть вот. и, а, так сказать, Это может быть и часто встречается Особенно у молодых в последние два года Примерно там, в 35-45 лет Без всякого атеросклероза у пациентов которые перенесли ковид, да, вот на фоне ковида тромбоз как раз этих сосудов может возникать, поэтому всегда я всем говорю, одно из лечений ковида, это обязательно применение антикоагулянтной терапии, тромбоз может возникать везде, то есть там, где артерии слабенькие у пациента, да, это может быть сердце с развитием инфаркта, это может быть инсульт, это может быть панкреатит, жесткий, острый, если там, так сказать, этому может быть инфаркт селезенки, это тромбоз как раз в сосудах тонкой кишки, даже сейчас мы оперируем пациенты, ортопеды оперируют у нас асептическим некрозом головки бедра, то есть наступает тромбоз артерии у молодых пациентов, так сказать, которые питают головку бедренной кости и в данной ситуации, так сказать, развивается эта проблема, вот, или могут тромбироваться вены непосредственно, да, не артерии, а вены то есть, как правило, это все-таки связано с каким-то воспалительным процессом в брюшной полости и он носит какой вторичный характер. Ситуация это очень плохая. Вот, часто заканчивается летальным исходом в данной ситуации. Вот, и венозный тромбоз лечится так, ну, так называемый стрептокиназой. То есть это надо расшижающую кровь. Лекарства выводить обязательно под контролем врача, жестким. Вот, и это надо делать в стационаре все. Если локально развивается некроз кишечника и не весь кишечник, поражен в данной ситуации, то делается оперативное вмешательство резекция, удаление участка кишки. Если тотально поражена вся, то тут ничего невозможно в данной ситуации сделать. 90% что это все закончится летальным исходом. Если локально тромб в артерии и быстро удается там в течение двух часов взять на опер стол пациента, то сосудистые хирурги могут скрыть артериальное русло. Это достать так сказать, из артерии, это патологическое образование артерии ушить и восстановить кровоток в кишечнике. Но Это крайне редко происходит, потому что... Очень сложно, так сказать, поймать эту ситуацию быстро. Некроз развивается, как правило, 2 за 2-3 часа. То есть это очень-очень такая ситуация, быстро. Так, можно ли убрать очаги аденомиоза сохранением матки? Я вам ответил на этот вопрос, уже можно убрать. И я эти, очаги, эти операции делаю, если речь идет у нас об узловом аденомиозе здоровье в новом году, успехов в работе. Спасибо вам. Так, можно ли забеременеть, и выносить ребенка, если у женщины скользясь и грыжа пищевода? Да, можно забеременеть и выносить ребенка, но нужно понимать о том, что во время беременности клинические проявления грыжи пищеводного будут а, выражены. Да, то есть будет вас беспокоить изжога, рефлюкс, и отрыжка и прочие все эти вещи. Поэтому, а, если вы планируете беременность, и у вас выражены грыжи пищеводного отверстия с изменением в или из клинической картины, я бы рекомендовал вам прооперироваться до наступления. Беременности. Вот, так сказать, если есть просто грыжа пищевода, но никакой клиники нет, то в этой ситуации, конечно, надо беременностью заниматься, а оперироваться только в том случае, если проблема будет нарастать. Возможно ли после удаления спаек опять их появление? Да, возможно. Чтобы они не появлялись, надо делать операцию лапароскопически, не открыто, обязательно вводить противоспаечный гель и делать операцию аккуратно. Так сказать, если там были какие-то воспалительные изменения, проводить хорошую противоспалительную терапию, то есть обязательно проводить противоспаечные мероприятия. Обязательно ли удалять внешний эндометриоидный инфильтрат, если он не доставляет никакого дискомфорта? Да, нужно его обязательно удалять, удалять, потому что он может дискомфорта никакого не доставлять, вот. но постепенно болезнь прогрессировать и вовлекать соседние органы в свой патологический процесс. Речь идет о кишке с развитием стеноза и кишечной непроходимости, речь идет о мочеточнике с развитием стеноза и умиранием медленно почки, и причем вы даже можете не заметить это как через год-полтора наступает, так сказать, ее атрофия. Да, и этих пациенток я оперировал неоднократно, то есть нужно уже делать нефрактомию, почку удалять, не работающую, да, и иссекать этот очаг эндометриоза. Ну и последнее, у меня было 5 пациенток, у которых в ретро цервикальном эндометриозе развился рак, потому что там внутри слизистые матки, и это может быть как рак матки да, в данной ситуации. Поэтому... Отсутствие клинической картины не говорит еще о том, что болезнь не будет прогрессировать и идти Поэтому им нужно обязательно заниматься, его нужно обязательно удалять При грыже пищевода может быть покалывание между лопатками Да, может быть, и это как раз клинические проявления, характерные для грыжи пищеводного отверстия диафрагмы Пожелайте мне удачи, послезавтра экзамен по анатомии Желаю вам удачи, чтобы вы сдали его Хорошо. Но чтобы удача реализовалась, у вас есть еще полтора дня, чтобы эту анатомию хорошо поучить. А ее нужно обязательно знать, особенно если вы планируете быть хирургом. Нужно знать нормальную анатомию, которую, видимо, вы будете сдавать. И вот, надо знать патологическую анатомию, которую опять вы будете сдавать. И надо знать оперативную, так сказать, хирургию и топографическую анатомию, то есть взаимоотношения между всеми органами. Так что это нужно обязательно учить, этим нужно заниматься. Действительно, после удаления матки, шейки, яичников через проколы, 9 января удалили, может развиваться недержание, рак груди и прочие все эти вещи. Ну как правило, конечно, удаление матки с яичниками, с остальными раками никаким образом не связано, вот, опущение половых органов, риски возрастают, особенно, если не сшивались связки между с тобой в данной ситуации, да, если у вас сейчас никаких этих проявлений нет, а если вам 9 января сделали оперативное вмешательство, выкиньте все из головы, все уже состоялось, вот, и в данной ситуации вы на, на ничто повлиять не сможете, не гоняйте всю эту ситуацию в своей голове, наоборот, думайте о позитиве, о том, что вот у вас точно все будет хорошо и все у вас будет отлично. Так, про рецидивы после грыжи пищеводного мы уже с вами поговорили. Напомните телефон вашего помощника 8 985-222-1087. 985-222-1087. Липомы надо удалять или убирать, смотря какие липомы, смотря где они расположены. Если это маленькая, где-то на спине, там еще, -то, и вы сделали УЗИ, и четко, характерно вам описывают, что это жировая ткань, вот и она не беспокоит никаким образом вам, вас, да, можно ничего не делать. Если она где-то находится на сгибе, мешает функции органов, или большого размера, или где-то находится на лице, и косметический эффект, так сказать, в этом плане да, то, конечно, нужно ее удалить и убрать. Как правило, липому враг не рождается. Если вы меня спрашиваете об этом, у меня вылезла паховая грыжа, Гоша, да, так сказать, надо ее обязательно оперировать в данной ситуации, идти к врачу и делать оперативное вмешательство. При грыже пищеводного можно ли обойтись без операции? Значит, показанием к операции является изменение в пищеводе. Выраженная клиническая картина со стороны пищевода, и желудка, и жоги, отрыжки, болевой синдром, да, так сказать, нарушение ритма, нарушение там, дыхания вот в этом плане. И отсутствие от эффекта а, терапии консервативной. Вот. Если вас ничего не беспокоит, или вы там, лечитесь одну-две недели один раз в год в данной ситуации, никаких изменений в пищеводе нет, то, конечно, в данной ситуации а, можно обойтись без оперативного вмешательства. Если все вышеперечисленные факторы есть, у вас есть изменения в пищеводе, воспалительного характера, не бог пищевод барета у вас выраженная клиническая картина которая нарушает ваше качество жизни вам не помогают лекарства кроме как операции ничего в данной ситуации не это самое поможет нужно делать обязательно оперативное вмешательство да. так гоша тут понес мне какой-то бред да так пищеводе будет накапливаться, гните, вы умрете ты ты, ты, ты, ты, ну, понятно, ясно. Пока я думаю, что не стоит на это все отвечать. Я э, это самое, рекомендую вам написать мне письмо, если у вас какие-то проблемы эти есть. Вот, и я постараюсь вам на него правильно ответить, чтобы у вас было полное понимание. Дискуссию сейчас в прямом эфире, тем более, что у нас абсолютно нет уже времени. Осталось 5-10 минут, я думаю, что мы проводить не будем. Как долго носить челки по после удаления матки и придатков? Как Правило, это надо делать недели две минимум. Для моторики ЖКТ только гранатон упражнения, есть или и надо делать, вот. можно делать абсолютно все, то есть и медикаментозно постараться это и исправить. Да. И В данной ситуации нужно больше ходить и гулять, потому что перистальтик очень здорово завязан на ноги наши. Да. И вот движение ног как раз оно очень хорошо стимулирует перистальтику кишечника. Поэтому прыгаем на скалочке вот, ходим, гуляем. Если возможность будет, Бегать есть здоровье позволяет, то аккуратно можно будет в дальнейшем бегать. Это все улучшает перистальтику. Так, дальше, дальше, дальше. Здесь у нас вопросы все закончились. Посмотрим, что у нас в Инстаграме осталось не отвечено. И я думаю, что мы с вами будем заканчивать. А вопросов тут у нас присоединилось много еще. И людей, и вопросов в Инстаграм. Видите, как сегодня мы активно с вами работаем. Потому что не общались с вами долго уже. Так, двигаемся. Все, нашел я то место, где мы с вами закончили в Инстаграме. И двигаемся дальше. Скажите, пожалуйста, при множественных миомах и один субмукозный узел можно забеременеть самостоятельно или нет? Ну, забеременеть можно, в данной ситуации речь идет, идет выносить его ребенка или нет. Потому что если прикрепится плодное яйцо как раз в районе субмукозного узла, то выкидыш будет очень рано. Да? Если миомы много и большие, и матка не сможет растягиваться во время беременности, то выкидыш будет там на 10-12 неделе. Поэтому все-таки мой совет в данной ситуации не рисковать, потому что сам по себе выкидыш, он и психологически, и физически очень здорово влияет на женщину, лучше все-таки сделать оперативное вмешательство, убрать эти миомы, вот, и, так сказать, спокойно уже заниматься беременностью, четко понимая, зная что не будет проблем никаких в данной ситуации. Естественно, матку сохранить, потому что даже при больших миомах и множественных мы все это делаем. Гистера или лапароскопии лучше сделать по удалению узлов, все зависит от локализации и размера узлов, если узел Четко расположен в полости матки и размером не более там, 4 сантиметров, это можно сделать гистероскопически. Если он менее 50% выходит в полость матки и размеры его 3,5 и выше сантиметров, то в данной ситуации надо делать лапароскопически, убирать это узел. Если речь идет о множественной миоме, которые расположены в стенке матки, то понятно, что гистероскопически ничего мы не сможем брать, Делается только в данной ситуации лапароскопия. Так, двигаемся дальше. Что у нас тут еще осталось? После гернию пластики живота прошло полтора года, до сих пор тянет поперек живота, будто сейчас лопнет, часто вздутие. Должно ли так быть? Но как правило, не должно это быть, но это может быть в данной ситуации. Может быть перетянута сетка, может быть дефекты были огромные и поставлен сетчатый имплант подобным образом, что, так сказать, стянуть это было невозможно. Да? А, говорить об этом как бы дистанционно сложно, вас нужно обследовать, вам надо сделать МРТ брюшной стенки, вам надо сделать УЗИ брюшной полностью посмотреть у вас руками, и в данной ситуации можно будет уже более конкретно дать ответ, что с вами происходит, можно ли вам в данной ситуации каким-то образом помочь уменьшить ваш этот болевой синдром, эти ваши неприятные ощущения. Что можно попить, чтобы поднять гемоглобин, чтобы не влияло на ЖКТ? В данной ситуации просто нужно, чтобы не влияло на ЖКТ, делать инъекционные вещи. То есть вам надо просто покапать капельницы. Вот, или еще лучше делается так называемый вот, Лекарство, которое вводится один-два раза всего, и оно очень эффективно поднимает гемоглобин. Ферринжект. Но вначале, прежде чем его поднимать, да, нужно четко понять, причину его падения, да, потому что а, снижение гемоглобина является одним из факторов, а, характерным для развития онкологического заболевания. Да, то есть есть какая-то кровопотеря, где-то это может быть из женских половых органов, там, прямой кишки, желудка, где угодно. Поэтому обязательно нужно сделать обследование комплексное, понять, почему гемоглобин падает, его поднять, восстановить, если это какой-то элементарный просто фактор, что у вас недостаток железа или витамина В12 или еще что-то, это одна ситуация. Если у вас какой-то фактор где это происходит постоянно, то надо этот фактор устранить, потому что мы можем много стимулировать росток красный, мы можем много водить железо извне, но если мы не разберемся с причиной развития анемии, да, мы ее никогда не вылечим. То есть, чтобы у вас было, было понимание, этим надо обязательно заниматься. Так, двигаемся дальше. Что у нас есть еще? За какой срок эрозии пищевода переходит в пищевод Боретто? Никаких сроков нет в данной ситуации. Можно всю жизнь ходить с эрозиями, и никогда пищевода барета не будет. И можно 18 лет уже иметь пищевод Боретто, и никаких эрозий перед этим не было. Да? То есть это независимые вещи. То есть, как правило, все-таки на фоне воспаления возникает он пищевод Боретта, да, Но это нет стопроцентной какой-то корреляции. Поэтому надо просто периодически гистологию обязательно брать, следить за этой зоной, смотреть. Но если есть жалобы, как я уже говорил, если есть выраженные изменения в пищеводе, и, как правило, эти изменения никуда не деваются в течение полугода-года, то надо думать об оперативном вмешательстве, надо рассматривать уже вопросы непосредственно самого э, операции, чтобы устранить э, эту проблему. Потому что иначе пищевод Барретт этот, этот может все-таки возникнуть, да, еще раз говорю, что корреляции какой-то прямой нет так, двигаемся с вами дальше от миома бывает рак или нет, то есть иногда миоматозные узлы могут перерождаться в рак они бывают разные, это крайне-крайне редко возникает, но такие вещи описаны и они есть лечит ли мирена эндометриоз, диффузный аденомиоз в матке лечит Узловой аденомиоз в матке не лечит. Наружный эндометриоз не лечит. Спасибо большое за эфир. Пожалуйста, я его обязательно сохраню. Так, спасибо большое. Гемангиома позвоночника была травма. Физиотерапия не помогает. К сожалению, я в данной ситуации вам не смогу дать ответ по позвоночнику. Это не моя специальность. И в данной ситуации вам лучше обратиться к профессионалам, кто этим занимается. После химии очень сильно поправилась, плюс 15 килограмм, с чем может быть связано? Ну, такой как обратный эффект, с одной стороны, это может быть неплохо вот, для онкологического пациента, потому что нужно обязательно иметь хорошую, так сказать, и мышечную массу, и вес для борьбы с этой болезнью. Я думаю, что эти вопросы лучше задать химиотерапевту своему, с которым вы работаете. Работаете, да? Может быть, ничего в этом плохого нет, а наоборот очень хорошо. Если вес у вас снизился за болезнь, и, может быть, он в данной ситуации просто восстановился. Так, в Инстаграме мы закончили. Ну что, может быть, давайте пару вопросов еще возьмем ВКонтакте. Вот, посмотрим, что есть. Какая операция лапароскопическая или полостная предполагается для удаления внешнего эндометриоидного инфильтрата? Я это делаю все лапароскопически. Практически никогда не делаю открыто, лапароскопически оперировать сложнее, но этот доступ имеет колоссальное преимущество перед лапаротонным Для четкой визуализации, тонкие структуры видно, нервы все проходящие в забрешенной клетчатке, чтобы полностью сделать неразберегающую операцию, сохранить все сосуды, сохранить матку, трубы, яичники, то есть как бы это все лучше сделать лапароскопически. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне, речь идет о Марии, она мне вопросы задавала, я помогу вам в данной ситуации. Так, так, так, так, так, так, доктор, где вы принимаете, в каком городе в клинике? Я работаю в Москве. Город Москва, швейцарская университетская клиника, записаться ко мне можно по телефону 8995-222-1087, 985-222-1087. Написать мне на мой личный электронный адрес, в пучковка.всобака.мейл.ру, или написать сюда в личку, в ВК или в Инстаграм. Ну что, вопросы у нас закончились, я очень рад, что мы с вами так плотно поработали, мы час десять с вами отработали. Даже я немножко устал уже говорить. Еще раз поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками, с Рождеством, со Старым Новым Годом. Вот, я желаю всем позитива, удачи, здоровья, побольше двигайтесь, спортом занимайтесь, носите в своей голове позитивные мысли определенные, старайтесь мир делать лучше вокруг себя, и он всегда к вам развернется правильной стороной, и вы почувствуете, насколько люди вокруг вас меняются отношение к вам меняется в позитивную сторону, и жить будет прекраснее, лучше, так сказать, веселее, я не знаю, добрее, да, это, мне кажется, это очень-очень важно, важно в нашей жизни, благодарю вас за участие в моем прямом эфире, вот, я думаю, что мы обязательно с вами будем видеться каждые выходные, пишите мне, знаете, кому обратиться, искренне ваш пучков, вот, до да, новых встреч, всего доброго.